Да, я хотел бы продолжить на самом деле те разговоры, которые мы сейчас видим в том чате, в который мы предлагаем вам активно вступать и обсуждать то, что мы с вами сейчас узнаем и рассказываем друг другу. И так все-таки почему это ну, тут скорее никак, а скорее в первую очередь почему это все нужно переводить в онлайн я например очень, очень рад что в нашем мероприятии стали участвовать не только профессионалы инженеры, моделеры те кто непосредственно связан с процессом транспортного моделирования. Очень приятно, что в мероприятии стали принимать участие представители общественных организаций, активисты, представители администраций. Дело Вот слайд, который вы сейчас видите, он мне очень нравится, он вообще у меня любимый, потому что он показывает, собственно, тех, для кого мы делаем свою работу? Не только мы, как транспортные моделёры, но и вообще государство в целом. Это работа для наших граждан, для налогоплательщиков. И вот в нашем чате сегодня неоднократно звучали слова о том, что модель это все таки такое идеальное представление ситуации, а на практике все гораздо хуже, нет сервисов и так далее, и так далее. Но на самом деле модель это делается не для того, чтобы нам идеализировать ситуацию, модель делается для того, чтобы обосновать, как уравновесить транспортный спрос и транспортное предложение, и с помощью каких мероприятий это можно сделать. А вот дальше... И, собственно, зачем нужно результаты моделирования и те данные, на которых строятся модели, выводить онлайн? Это нужно делать для того, чтобы э, работа транспортных планировщиков и работа государства становилась более прозрачной и более, понятно, более понятной для собственных граждан и для тех, кто заинтересован в процессе обсуждения. Потому что когда мы знаем, из каких, какие данные применялись для моделирования, какие рекомендации были выданы после проведения работы, тогда всегда есть возможность спросить у лиц, принимающих решения, а почему, собственно, по этим рекомендациям было сделано мало или не сделано ничего, когда планируют сделать и так далее. То есть, вот, собственно, практическое применение результатов моделирования. На практике мы видим, что... Применение, применение результатов нашей работы в реальной жизни отстает от э, момента сдачи этой работы иногда на несколько лет. Многие вещи, которые мы для того же Челябинска моделировали в 2018 году, э, только сейчас э, постепенно начали притворяться в жизнь. Но и это хорошо. Наша задача как раз активнее доносить свою позицию нас как специалистов, активистов, как людей, которые лучше знают ситуацию на месте, доносить результаты нашей работы до всех, кто в этом заинтересован. Буквально два слова о том, где находятся документы транспортного планирования в системе документов территориального планирования. Это всегда по КРТ можно оценивать как транспортную часть генерального плана, то есть вообще по логике документы, которые мы разрабатываем и проверяем на основе транспортной модели логически складываются в следующую цепочку. Сначала оценивая, скажем так, проблемы и перспективы развития той территории, которую мы с вами моделируем, мы должны сказать. Что нам предстоит сделать? Мы должны оценить необходимость строительства транспортной инфраструктуры с учетом развития территории, с учетом изменения зонирования, с учетом увеличения численности населения. Такая проблема тоже есть, потому что мы знаем, тенденция населения постепенно подтягивается к городам. В южные города более активно, тот же город Краснодар вырос практически чуть ли не на полмиллиона человек за несколько лет. Но, тем не менее, это общемировая тенденция, население постепенно подтягивается к крупным урбанизированным центрам. И как это, и как это замедлить, нужно ли это замедлять, вот на все эти вопросы, собственно, отвечаем мы с вами. Следующий документ, который, к сожалению, не имеет такой вот полный, вернее, только появилась его юридическая такая поддержка и методическая поддержка, это комплексная схема транспортного обслуживания, которая говорит о том, а как мы, собственно, для этих территорий будем решать проблему транспортной доступности и проблему реализации транспортной работы с помощью общественного транспорта общественного транспорта, потому что это приоритетная задача, это приоритетная задача в том числе государственной политики, не только в России, во всем мире. Потому что мы знаем, сколько бы дорог мы ни построили, все равно на них будут пробки. Соответственно, наша задача формировать такую ситуацию, которая позволит управлять мобильностью и переносить спрос людей с индивидуального транспорта на общественный. И последний документ это комплексная схема организации дорожного движения. Которая, собственно, говорит, а какие изменения в организации движения мы должны сделать, чтобы полноценно реализовать предыдущие два документа. ПКРТИ и комплексную схему транспортного обслуживания. То есть, что нам нужно построить, как по этому по всему поедет общественный транспорт и как это изменит общую организацию дорожного движения. И снова возвращаемся к вопросу, а почему нам нужно все это переносить в онлайн. Мы уже не раз и не два сегодня возвращались к вопросу о том, что мы работаем с большим количеством исходных данных. Количество этих исходных данных все время увеличивается. И переход на те же Activity Based модели, он приведет к еще большему увеличению тех данных, которыми мы с вами пользуемся. В принципе, Минтранс России озадачился этим вопросом и постепенно все это вылилось в развитие интеллектуальных транспортных систем, создание платформы, которая будет состоять из модулей, и, собственно, в которых и будет аккумулироваться та или иная информация, она будет анализироваться, она будет поступать в модель, будет анализироваться по итогам моделирования и поможет в целом в принятии решения в городах и регионах. Поэтому перевод в электронный вид и в режим онлайн документов транспортного планирования – это как раз в том числе и необходимость, основанная на требованиях современной государственной политики. Это еще один момент, почему это должно переходить в, режим, в электронный и в режим реального времени. Мы, со своей стороны, эту тенденцию заметили достаточно давно и вообще всегда говорили о том, что ETS – это, в первую очередь, единое информационное пространство, а потом уже это конкретные сервисы, которые позволяют э, удовлетворить интересы различных э, категорий пользователей – и государственных, и частных, и бизнеса, и так далее. Поэтому, когда мы разрабатывали свою систему, мы сразу же э, заложили в нее отдельные модули, которые позволяют хранить, управлять, визуализировать и анализировать в первую очередь огромный массив данных, связанных с тем, что мы готовим для применения в транспортной модели, с тем, что мы получаем из транспортной модели и, соответственно, потом готовы это визуализировать и представить заказчику. Ну, вот перед вами типичный объем информации. Мы тоже уже много раз говорили об этом, что э, качественно сделанная работа – это достаточно большой объем информации. Это вот реальные отчеты по, э, всего по одной работе. Э, как мы понимаем, э, если нам нужно будет вот в срочном порядке, где-то, ну не знаю, к совещанию, к э, какому-то мероприятию для самих себя… При поступлении какой-то вводной быстро что-то найти, проанализировать, внести изменения и посмотреть, что из этого получится, то вот в бумажном виде ну, это сделать совершенно невозможно. В любом, даже если мы в электронном виде, там, в виде PDF-формата или редактируемых файлов, неважно, начнем это искать по тексту, это все равно огромное количество времени для этого потребуется. Поэтому, безусловно, всю ту же информацию можно представить, в электронном виде. В данном случае, на этом слайде, это карта транспортных районов с населением, с разбивкой по населению для Ленинградской области. И, соответственно, вот с левой стороны можно видеть легенду, где говорится о том, какие именно данные внесены в этот модуль. Они классифицированы же определенным образом, это и, собственно, исходные данные, это и уже перечень мероприятий, классифицированные тем или иным образом, там, по маршрутам, по ТПУ там, и, так далее, и так далее. Это мероприятия, э, классифицированные там, по документам транспортного планирования, отдельная инфраструктура, отдельно общественный транспорт, отдельно организация движения и так далее. Соответственно, наличие в электронном виде этих данных позволяет практически в любом объеме, в любом виде, в любом варианте, в любом сочетании эти данные представлять и оперативно ими пользоваться. И на самом деле точно так же позволяет достаточно удобно и оперативно их изменять. Для этого пользователь заходит в соответствующую базу и делает там соответствующие правки. Естественно, каждому объекту и каждому мероприятию можно дать соответствующую атрибутику и хранить какие-то дополнительные документы, дополнительные файлы, которые могут быть востребованы, когда вы э, должны вынуть какую-то информацию по этому поводу. Э, можно представлять результаты расчетов, можно представлять какие-то диаграммы, можно разбивать это на различные уровни, поскольку вот сейчас мы говорим о... Э, на работе, проделанной для региона, соответственно, можно выводить какие-то там магистральные э, транспорт или отдельный железнодорожный транспорт и смотреть насколько он связан с другими видами транспорта. Э, вот как раз обсуждение в нашем чате, что можно приехать куда-нибудь в Леноболос, там, например, в город Сосновый Бор, а потом окажется, что ты приехал, а автобус, э, автобус к остановке не пришел. Это как раз вопрос, который должны поднимать и общественники, и активисты, должны говорить, что общественный транспорт должен быть сервисом, а не бизнесом. Это как раз один из таких тоже проблемных вопросов, которые мы регулярно на всех мероприятиях, где мы общаемся с представителями администрации, регулярно поднимаем. И есть документы государственные о переходе на брутто-контракты. Без этого, к сожалению, пока у нас общественный транспорт будет работать с пассажира, возможности заставить частника ездить на пустом автобусе просто потому что там что-то куда-то приходит и, и заставить его э, сказать, делать не так, как ему удобно, э, а как удобно каким-то другим людям, неважно администрации, даже зачастую пассажирам, довольно проблематично. Поэтому есть механизмы того, как э, реализовать то, что мы с вами делаем, в практические результаты. Но опять же, э, для этого мы должны эти результаты представить, по сути, на всеобщее обозрение. И именно поэтому документы транспортного планирования, схемы, прогнозы они должны быть в онлайне. И вот мы обсуждали в самом начале с Екатериной Олеговной о том, что рано или поздно наверняка появится портал под эгидой Минтранса России, может быть еще какой-то организации, правительства Российской Федерации, неважно, где будут общие данные по всем регионам Российской Федерации, для того, чтобы специалисты, разрабатывающие проекты для той или иной территории, могли пользоваться одними и те, же, одни и те же данными и не было бы расхождений в этих данных естественно эти данные могут быть не только для регионального уровня безусловно еще более детальными они могут быть для уровня города где можно опять же анализировать например различные предложения, которые разработчик дает заказчику. Это может быть одновременно и развитие уличной дорожной сети, и развитие системы общественного транспорта. И как раз онлайн-представление позволяет видеть, как это все стыкуется по времени, как это все стыкуется по местонахождению. Потому что все наши объекты, и это, наверное, отличает нас наши работы от многих других, все наши объекты, с которыми мы работаем, они имеют совершенно четкое, четкую привязку к местоположению. Мы, когда мы моделируем перекресток, то это конкретный перекресток с конкретными машинами, с конкретной геометрией, с конкретными светофорными фазами и так далее. Когда мы делаем предложение для улично-дорожной сети, то мы опять же работаем с конкретной улично-дорожной сетью, с ее конкретными параметрами, проблемами и возможностями. То же самое можно сказать, можно атрибутировать и, соответственно, можно располагать какие-то объекты. Собственно, опять же, для чего нужно онлайн, он позволяет сделать комплексную систему, дать необходимые атрибуты и, как я уже сказал, какие-то дополнительные документы можно привязать к тем или иным объектам. То есть это уже переход от стадии планирования уже в определенной степени к стадии использования, к стадии эксплуатации и так далее. Подытожим. Зачем же нам нужен или мастер-план в режиме онлайн. Все, что мы делаем, объединяет единый цифровой дорожный граф, который лежит в основе. Он позволяет атрибутировать, систематизировать необходимый набор объектов и обеспечить синхронизацию данных транспортного моделирования. Опять же, очень часто, и в том числе в нашем чате, мы говорим о том, что вот мы данные собрали, они могли устареть, а этот процесс постоянный. Вот для того, чтобы не терять данные, для того, чтобы содержать их в актуальном состоянии, они должны быть доступны в электронном цифровом формате и желательно онлайн, чтобы представители разных, скажем так, ведомств, даже внутри муниципальных, подразделений имели к нему доступ, и каждый мог бы работать со своей частью этих данных. Как я уже говорил, это является рекомендованной к реализации частью интеллектуальных транспортных систем. Это также позволяет упростить анализ информации, позволяет предоставить одновременный доступ всем заинтересованным участникам, позволяет обеспечить непрерывность цикла управления развитием транспортных систем. И в конечном, пользов... в конечном результате позволяет улучшить качество управления и уровень сервисов для нас с вами. Является ли то, о чем я говорю, какой-то вот теорией или просто разговором? Нет. Перед вами слайд, на котором перечислены города, где по итогам разработки нами документов... Подготовлены именно такие электронные форматы всей информации, которая была разработана, и результатов моделирования, и исходных данных. Да, мы не можем заставить всех активно этим пользоваться, но мы предоставляем такую возможность, мы учим и позволяем овладеть этими знаниями конкретных пользователей на местах. И мы надеемся, что постепенно, постепенно э, заинтересованность конечных пользователей в использовании э, о, и хранении, и использовании данных э, в онлайн-формате она будет расти, и мы будем всемерно э, этому содействовать. Большое спасибо. У меня все. Если будут вопросы, я буду готов на них ответить.